Так, маска не выпала. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Саша, и со мной сегодня Аскелий. Всем привет. И сегодня мы вместе будем начинать новый летсплей под названием Пиромагия. Ну что, ребят, поехали. Заспавнились мы в какой-то дыре. Слушай, ну я не знаю, как ты, а я в кузнецу. Так, так, так, а ну... Спидрат по да. поехали. Короче, э, тут О, куча вообще. глобальных модулей. Что там? О, Ах, ты. ты видишь вот это? Что это? Это невероятно эпичная штука, из которой делается очень, очень крутая броня. Осколок и видео. Ага, понятно. Офигеть, если на тап нажать по мини-карте, и жители все показываются. Короче, тут есть мод вампиризм, и в деревнях обычно есть их домики. Ну, домики экспертов по вампирам. И у них, короче, в рамке есть клык которую мы должны забрать. Ага, Но ну, я вижу какого-то непонятного жителя, эксперт по охотнику. Извините, но мои сделки интересны только охотникам на вампиров. А как стать охотником? Ой, я... этого я уже не помню, честно говоря. Есть -то синие частички, или что происходит? Она проклята. Что, вот это? Видишь всякие синие частички в небе. Ой, я не знаю, что это. Давай свалим отсюда, пока нас не убили. А, это, скорее Давай. всего, м, показывается то, что это от, от маяка, короче, вот это вот, которое показывает, кому принадлежит деревня, вампирам или охотникам. Я, как... это, это типа зыбучие пески? Сейчас мы проверим. Стой, не Я нашел кристаллы из Таункрафта конечно, спавн у нас бомбял. Я, конечно, не паркурист. Спасибо. А, алло? Что это? Ой, В самом начале, да? А че Дракона, значит, было мало в прошлый раз. Теперь багровый культ просто прекрасно. А че делать? Валим отсюда! Ты Нам пипец, ты понимаешь А, да? Ну, ладно. Блин, я нашел биом из... А! Еба! Не, ну такого никто Рейнф не любит. Рейнфорс эндермен! Он как выбежал? Он Он из леса выбежал. Я хотел жизнь. Это что за нахер? Это Ай. кто? Кстати, мы должны будем с тобой чуть ли не с самого начала есть а, мозги зомби, чтобы. Что это? А! Беги! Это что такое? <свят> это тот мужик? А! Нет, это другой какой-то мужик, там был огромный эндермен. Ой, ёб твою! Уйди! Ебай по дереву спрятаться все хорошо. Сладкие мечты. Короче, тут говорится о том, как сделать салис мундус. Это я точно помню. Я не буду переводить дословно, но я помню, то что там рецепт салис мундуса. Да ёб твою налил! Давай по дерево быстрее! Нахер удалим этот мод блять! Ой, спасибо. Прости, <смех> я его да. убил. О, из него выпало целых два эндерферла. пошел. Так, господи. Вот, что, туда? убей ее. Блять, нас удела какую-то слизень, да Да это чертов пулемет! А ты что под водой? Блять. Без блин. Ноу, no, мы его потеряли. Ты понимаешь, меня окружили эти папуасы. С одной стороны, с другой стороны. Так, маска не выпала. Я на кактус сел. Отлично, то что надо. Еще одну маску увидел. Деревня. Ты нашел деревню? Да. реально деревня. А ну, пошли. Слышь, я сейчас случайно приведу... Красного мужика. господи! Я же тебе сказал, дракон. Как получить инфаркт? Да ты загрязням не ходи! Иди в жопу отсюда! О, клыки вампира! О, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай! Не, не, не, не! Я, возможно, в какой-нибудь серии потом стану вампиром, когда все-таки буду к этому плюс-минус готов, так сказать. Тут есть кузница, я вижу кузницу, я иду в кузницу. Я открываю сундук, и тут бронзовый Бронзовые слитки, я не знаю, зачем они мне. Это была пятая стадия, кстати. Пятая? О. Если бы мы Дальше. сейчас ее наш живую, блин, встретили, нам бы так не поздоровилось, я тебе скажу. Так, золото забирай. так. О, что-о! Еле-еле-еле-еле. Я уже вижу сундук. Ой. Питомец. Иллюминат. Ой. Ну-ка, а что он делает? А что он делает? Истинная невидимость одна минута, два минуты перезарядка. Дать случайный предмет. Ага, понятно. Мне упал сундук края, питомец. Да. Я... Он засоился каким-то образом. Опять охотники сидят. <звук> там что, этот там крафт? Да, сереб... серебряное дерево. И какой-то черный-черный бион. Чер... Черный? именно черный, да? да Это из мода вампиризм, поздравляю. Там куча Почти. вампиров, призраки ходят. Ой, юба. Что? А, типа данж? Опа, Опа, давай сходим. Подожди, подожди, подожди. Да я нормально хотя бы. Да вот он же изичный, смотри. Показываю один раз. Ой, еба, нет, не показываю. Изичный. Да вот он же язичный смотри а их здесь дохрена ага телепортируйся ко мне давай быстрее но я спауде наверное ломать не буду мы может сделать все подробилку потом сделать сейчас короче я сделаю нам все-таки печку чтобы у нас была какая-то еда поубиваю свиней стоп что Свиньи едят картошку что ты видишь они за мной идут а я держу какую-то. попробую покормить их что я думал, они идт только морфом. Романтический ужин, на те. Семья. О, о, выпало, выпало, выпало, выпало. Выпало, Давай мне, давай мне, давай мне. Обмен на полке. Хороший обмен, выгодный. что? Сейчас мы сюда еще шум леса. А и вон туда, если не смотреть, а спать, вон туда, то вообще красиво так, еба. Как на шашлыках, прям. Самым разным и Дэнчиком в трусах богатых, да? К сожалению, так, до такого я еще не должен, чтобы они были вместе, но, возможно, когда-нибудь доживу. Алё, а хлеб не крафтится? Подожди, как скрафтить хлеб? В смысле? А ну дай, дай, дай, дай. дай. Чё, какое тесто? А зачем тогда нам нахер? Посмотри в Джей. Хлеб. Так. Тест... Тесто, форма для... Ну слушай, я думаю, без хлеба-то мы обойдемся, да, ну, держи подарок. Ой, я там что-то вижу, там что-то есть. Что это? Ой, а, я понял, что это, уходим. Срочно, срочно! Хорошо. Беги! Ты увидел, да? Да, я понял, что это. Блять, подожди меня! Тут уже каждый сам за себя. Ой, а тут что, два дракошка? Ой, прят... Ой, Валера. Ой, тут второй дракушка. Ой-ой-ой. Как всегда. Ты слышишь это? Он... Я его вижу. Чего? Он сзади нас прям красный такой огромный. Помидор. Ой, еще один. Слушайте, мы... Я нашел данж. Какой-то золотой данж. Я нашел... Церковь с вампирами. Посмотри, от, его надо отметить, я вот просто не помню так. Добавить. Сейчас. церковь. Там внутри, знаешь кто? Там внутри зренолиума. А, да, ну, ладно, не очень-то и хотелось. До свидания. До свидания. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был я, Саша Ари. Со мной сегодня была Скелли. Всем удачи и всем пока. Всем пока.